Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. 8 сентября Русская Православная Церковь отмечает память святых мучеников Адриана и Натальи. Римский император Максимиан был жестоким гонителем христиан. Он издал указ отыскивать их и предавать на мучения. Однажды, когда он был на Востоке, его воины нашли в одной пещере близ города Никомидии спрятавшихся христиан. Их было больше двадцати человек. Всех их велено было мучить, чтобы заставить отречься от Христа. Христиан жгли огнем, терзали их тело крючьями, били камнями по устам, грозили отрезать языки за то, что они громко славили Христа и не хотели кланяться идолам. Измученные пытками, они приведены были в приторию, чтобы записать имена их, как осужденных на смертную казнь. Тут увидел святых мучеников Адриан, молодой язычник, бывший начальником того судебного учреждения, куда привели христиан. «Скажите мне, Бога ради», — спросил их Адриан, — «какой наградой вы ждете вы от Бога за эти ваши страдания?» Не может же быть, чтобы вы и страдали, и умирали напрасно. Наши страдания, ответили святые мученики, ничего не стоят по сравнению с той славой, которая ожидает нас на небе. Нет слов у человека, чтобы рассказать о том, что приготовил Господь для любящих его. При этих словах Господь коснулся души Адриана, и он просто и спокойно сказал песцам: «Запишите меня, я христианин». Если нужно, умру и я с ними за имя Христова. Об этом тотчас же донесли царю. Царь в гневе закричал на приведенного к нему Адриана. Ты с ума сошел? Ты хочешь погибнуть с этими несчастными? Выброси эти глупости из головы и скажи, что ты образумился. Нет, царь, отвечал Адриан. Теперь-то я и стал умным, когда поверил во Христа. И мне лишь остается молить Бога, чтобы он простил все мои прежние заблуждения. Тогда царь, видя твердость Адриана, велел заковать его в цепи и бросить в темницу вместе с другими христианами. Слуга Адриана, бывший свидетелем всему этому, посвящ... поспешил известить Наталью, жену Адриана, обо всем, что произошло в притории и в царском дворце. Ни слез, ни рыданий, Никакой скорби не проявила Наталья при этом известия. Она была тайная христианка. По любви вышла замуж за Адриана и была очень счастлива в своей семейной жизни. Она нежно любила своего мужа, но еще с большей нежностью она любила Господа и жила с крепкой надеждой привести и Адриана к истинной вере. При известии, что ее любимый муж объявил себя христианином, она радостно воскликнула. «Исполнилось желание сердца моего. Услышал Господь мою молитву. Как я счастлива, что Адриан христианин. Теперь нас ничто не разделит. И в этой жизни, и в Царстве Небесном мы будем вместе». Наталья надела свои лучшие одежды и быстро, как на крыльях, поспешила в темницу. Там, склонившись к ногам Адриана, она целовала его оковы, и, мешая слова со слезами радости, говорила, «Адриан, господин мой, мой любимый супруг, Блажен ты, уверовав во Христа, Умоляю тебя, будь тверд в твоем решении, Забудь, что у тебя есть жена, друзья, богатство, молодость, Помни, что ты теперь Христов. Если путь к нему и ведет через муки, Не страшись, иди этим путем. В конце его пресветлает царство» где все мы встретимся у Господа. И многими другими словами Наталья убеждала Адриана быть мужественным в страданиях и тем оправдать свое имя, ведь Адриан значит мужественный. С невыразимой любовью смотрел Адриан на свою юную супругу, удивляясь ее словам и радуясь, что она не только не плачет, в видя его в темнице и в окобах, но и убеждает его быть верным Христу. Когда настал вечер, и нужно было Наталье покинуть темницу, она обошла всех узников и каждого умоляла поддержать ее супруга, чтобы он не боялся страданий. Прощаясь, Адриан обещал жене предупредить ее о дне, когда вызовут его для допроса. Когда меня возьмут на мучение, я постараюсь дать знать тебе об этом, чтобы умереть мне на глазах твоих. Спустя некоторое время был назначен день допроса. Адриан решил лично выполнить свое обещание. Тюремщики за большие деньги отпустили его домой на самое короткое время. Один из слуг его, увидев издали Адриана, бросился, чтобы предупредить госпожу свою. Не зная, что и думать, Наталья решила не впускать мужа в дом раньше, чем не удостовериться, что не отречением от Христа он купил себе свободу. Ведь были же случаи, когда христиане, не вытерпев пыток, приносили жертвы идолам и за это получали свободу. В слезах и волнении Наталья стала у запертой двери и, когда подошел Адриан, начала укорять его в отступничестве. «Уйди от меня, обманщик! Не хочу и слышать твоего голоса. Не желаю разговаривать с отрекшимся от Христа. Я уже называлась себя женой мученика, но вот стала женой вероотступника». Коротка была моя радость. Адриан же, слыша эти укорные речи, радовался и удивлялся твердости духа молодой женщины. «Не бойся впустить меня», — говорил он. «Я не отрекся от Христа. Я не убежал от мучений, как ты думаешь, но пришел за тобой, чтобы сделать тебя свидетельницей моей кончины. Открой же скорее, а то я уйду, не увидев тебя, и ты потом будешь плакать, что в последний раз не повидалась со мной». Наталья отворила дверь и бросилась в объятия Адриана. После краткой беседы они вместе отправились в темницу. Войдя туда, Наталья припала к ногам мучеников, целовала их раны, хвалила за терпение и снова просила поддержать своим примером и молитвами ее мужа. Видя, как им тяжело, она послала принести из дому лекарства и бинты для перевязки ран, и ухаживала за святыми страдальцами целую неделю, до самого того дня, когда Адриана вызвали к царю на суд. Максимиан начал было убеждать Адриана отречься от Христа, но, увидев его твердость, приказал жестоко бить его. После долгих истязаний, которые Адриан вынес мужественно, велено было отвести его обратно в темницу. Там мученики встретили его со словами любви, а он им сказал за ваши молитвы Господь послал мне свою помощь, и я вытерпел все. Будем молиться, чтобы Господь не оставил нас до конца. Вместе с Адрианом пришла в темницу и Наталья. Она стала служить мученикам. Другие христианки, узнав об этом, последовали ее примеру. Приносили пищу узникам, перевязывали раны страдальцам, утешали их ласковыми словами. Убеждали не отрекаться от Христа. Когда донесли об этом царю, он запретил допускать женщин в темницу. Тогда Наталья остригла волосы, переоделась в мужскую одежду и в таком виде проникла к мужу, чтобы быть около него в дни его страданий. Часто, перевязав его раны, она садилась у ног его и говорила голосом полном нежности. «Господин мой, помни нашу неразрывную любовь и знай, что я душой страдаю вместе с тобой и желаю тебе одного, Царства Небесного. Когда ты предстанешь Христу Спасителю, помолись за меня, чтобы Он, милосердный, взял и меня к себе. Я больше всего боюсь, как бы царь не принудил меня выйти замуж. Я же хочу остаться верной тебе и после твоей смерти. Царь, узнав, что мученики очень ослабели и многие из них уже при смерти, Приказал принести в темницу орудие казни и тут же привести в исполнение смертный приговор. Велено было всем ему раздробить молотом руки и ноги. Когда мучители вошли в темницу, Наталья умолила их начать казнь с ее мужа. Она боялась, как бы он при виде страшных мучений не испугался, не ослабел душой. Сколько любви ко Христу нужно было ей иметь, сколько мужества, чтобы самой положить ноги мужа своего под удары молота. Упал тяжкий молот, и отпали раздробленные ноги Христового мученика. Адриан имел силы после этого протянуть и руки своей жене. Она придержала их на наковальне. Страшными ударами одна за другой отбиты были и руки. Такой же казни были преданы и остальные узники. Все они бесстрашно клали руки и ноги свои под удары молота со словами «Господи Иисусе Христе, прими души наши!». После казни царь распорядился сжечь тела мучеников. Наталье удалось выкрасть кисть руки своего мужа и спрятать ее на груди. И в оставшиеся последние годы ее жизни она не расставалась в с кистью руки мужа, нося ее на груди. Была разожена огромная печь, и в нее стали бросать окровавленные останки. Но вдруг разразилась гроза, заблистала молния, и пошел проливной дождь. Царские слуги в страхе разбежались. Святые женщины во главе с Натальей вынули из потухшей печи мощи мучеников и хотели похоронить их здесь же. Но одна благочестивая семья, уезжавшая в Византию, умолила отдать им святые мощи на сохранение. Так и сделали. Осталась святая Наталья одна в своем доме, полная тяжелых предчувствий. Чего она боялась, то и случилось. Один богатый язычник, близкий к царю, стал добиваться, чтобы она вышла за него замуж. Наталья притворно согласилась. А ночью, когда она после горячей слезной молитвы забылась сном, ей явился один из мучеников и велел немедленно сесть на корабль и отплыть в Византию. Там была она с любовью принята христианами. Все удивлялись, как такая молодая и прекрасная собой женщина отказалась от радости счастливой богатой жизни, убедила мужа пострадать за Христа и теперь ни о чем другом не думает, как только находиться близ его святых мощей. В первую же ночь явился ей во сне святой Адриан и сказал, «Хорошо, что ты прибыла сюда. Ты пришла на упокоение, которое приготовил тебе Господь. Оно будет тебе наградой за твои труды». Проснувшись, святая Наталья рассказала о видении и просила всех молиться о ней. Потом снова заснула и так мирно отошла к Господу. Она тоже считается мученицей, хотя своим телом она и не терпела мук, но страдала душой за мужа своего и за других мучеников. Тяжко трудилась для них в темнице, добровольно делилась с ними все лишения, бежала из родного дома и покинула родину, ища чистой целомудренной жизни. Теперь же она увенчана небесной наградой от Христа Спасителя, ради которого не пожалела ничего из того, что имела». Дорогие братья и сестры, чему может научить нас житие Адриана и Наталья? Да, действительно, в наши дни нам не приходится терпеть физические мучения и гонения на Христа, какие испытывал святой Адриан. Но, тем не менее, мы в нашей жизни тоже ведем борьбу, порой мучительную, с нашими грехами. И, конечно же, тоже испытываем определенные муки. И вот Адриана Наталья учат нас ставить на первое место Бога, и тогда, в общем-то, все будет преодолено. Хотя случаи, частные случаи того, как в наше время люди действительно отдают жизнь за Христа, все же имеются. Можно вспомнить новомучеников исповедников российских, которые в годы установления советской власти в течение 20 века действительно когда их требовали отречься от Христа, они отказывались, их действительно физически подвергали ужасным мучениям. И тому примеров множество, и мы будем говорить о них отдельно, потому что каждый из них заслуживает особого внимания. Есть примеры настоящего мученичества и в наши дни. Достаточно вспомнить пример Евгения Родионова, которого чеченские боевики... Захватили в плен и заставляли его отречься от Христа. Именно не сами срывали с него крест, а желали бы, чтобы он не выдержал мук и снял крест и принял ислам. Он отказался, и они его за это казнили. Это пример Анны Мразовна Калаян. У нее другой пример. Ее заставляли отречься от Христа, собственные родители и родственники, так как принадлежали к одной из языческих сект. Она отказалась это сделать и в ночь на Рождество Христова была убита собственным отцом. И эти примеры говорят о том, что и в наши дни есть люди, которые способны отдать свою жизнь за Христа и являются нам самым ярчайшим примером. Возможно, когда-то они и будут прославлены в лике святых. Вот давайте будем, находясь на своем месте, имея такие удивительные примеры, тоже защищать Христа. Как мы можем защищать Христа? Читать Евангелие, быть милосердными друг другу, прощать, любить и посещать Церковь Христову. И храни вас всех Христос. С вами была Евгения Мягкая.